Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим кантонский рис. Для этого нам понадобится рис, свинина, помидоры черри, морковь, лук репчатый, соевый соус, масло растительное, перец черный, куркума, соль, зелень. Рис промываем и отвариваем до готовности. Вливаем в наш рис одну столовую ложку соевого соуса. Накрываем крышкой. И отставляем. Далее нарезаем мясо примерно сантиметр на сантиметр кубиками. Морковь чистим, нарезаем соломкой. Лук мелко режем. Черри режем на четвертинки. В нашу сковороду добавляем 2 столовых ложки растительного масла. Обжариваем свинину примерно 10 минут. Наше мясо подрумянилось, убираем его в отдельную чашу. Далее обжариваем помидоры 2-3 минутки. Перемешиваем постоянно помидоры, чтобы не пригорели. Поджаренные помидоры убираем к мясу. Доливаем еще сюда масло. 2 столовых ложки. И обжариваем лук с морковью. Постоянно помешиваем. Жарим минут 8-10. Вот лук с морковью поджарились уже, добавляем к нему свиньи, наше мясо и помидор. Все хорошо перемешиваем. Когда мы все перемешали, добавляем наш рис. Перемешиваем. Все перемешали, добавляем оставшийся соевый соус. Также добавляем куркуму и черный перец. Все хорошо перемешиваем. Вот у нас получилось такое вот прекрасное блюдо. Приятного аппетита.